Да, Владимир, добрый день. Алло. Да-да-да. Давай я сейчас Сашу добавлю к нам в разговор. Эдуард, мне Сергей из Озерска кидал вот этот пакет по страховкам, но ну, я не знаю, он так и не менялся с первых разов. Мошкин сам по нему отрабатывал вопросы. Решал задачи и э, забирал деньги по страховку. У него есть видеоинструкции, прям там все до мелочей. Если вы купаешь пакет по страховке, там приходит пакет и видео под пошаговое, что и как он делал. Потому что угу. там есть тонкости, детали. Люди не делают этих моментов, соответственно совершают ошибки, ничего не получают, потом начинают претензии предъявлять. А э, вообще правоведовская вот эта система по защите своих прав, она предполагает некоторую настойчивость от людей в достижении целей. В некоторых случаях может быть проявление какой-то э, правовой агрессии, не эмоциональной, а правовой агрессии. То есть э, ты приходишь, допустим, пишешь какое-то заявление с просьбой, тебя игнорят или тебе отказывают. Соответственно, ты должен э, обжаловать эти действия вышестоящие, то есть достигать своих целей. Некоторые приносят заявление, говорят, ой, это да это не к нам, просто на словах, простой специалист, который говорит, это не к нам все, идите обращайтесь в страховую компанию или прочие моменты. Те разворачиваются и уходят. Ну как это дело? Ваша задача сдать, зарегистрировать основные документы и туда, и в страховую компанию, в оба направления двигаться. То есть там все вот эти детали, тонкости, чтобы поставили входящие, регистрационные, плюс еще двойным способом и через сайт банка отправить, и прийти лично отправить, и письмом отправить. То есть использовать все возможные механизмы, чтобы у нас на руках остались подтверждающие документы о совершении нами определенного процессуального действия. Все, вот тогда результат будет. А некоторым от отфутболили, ну те-то... Хорошо, смотри, в тех случаях, если вот, вот берет дело производитель, у меня тоже вот э, у мирового судьи не хотела принимать документы. Она взяла, понесла бумажки, говорит, сейчас он посмотрит, примет или не примет. Я говорю, а основание какое? Вы, име... я... Вы не имеете права мне отказать в принятии документов, даже если я билиберду пишу при этом. Совершенно Вы верно. Должны при... Вы должны принять. Совершенно верно. Мне пришлось, извиняюсь за выражение, на задницу поставить мирового судью, дела и там еще судебный пристав сидел. Вообще замечательно, все правильно. Я им говорю, вы что, говорю, здесь обнагрели, подхожу к нашему мировому суде и говорю, давайте так, вот я знаю, что вы уже в таком возрасте работали с СССР мировым судьей. да. Предоставьте мне документы, которые сейчас по РФ, вы имеете право а, выносить судебное решение, на меня так смотрит. Я говорю, я просто вот уже помню по памяти моменты какие-то, я ему начал примерно перечислять, вот так сидит и говорю, вот если сейчас вы не примете за то, что вот даже вы, у вас это, поддель, поддельная печать, не соответствующая, ГОСТу, РФ, я сейчас на вас сюда прокуратуру натравлю, а то, что вы заставляете, что у меня там по ЖКХ, короче, он принял, а то, что по ЖКХ вы сейчас это вот в основном выносите, во-первых, ми мировые судьи не имеют. Я залеза на сайт у види, что мировые судьи больше, чем 50 тысяч не могут выносить, а он вынес. Я смотрю, а печать, я говорю, дело производителя. А где вы такую печать нашли? Она говорит, в смысле? А вы ГОСТ, я говорю, посмотрите, назвала ей ГОСТ, она такая, а что неправильно, я говорю, конечно, неправильно. Такой прямоугольничек и все. Маленький. Нет, нет у дело производителя.. Печать ты имеешь сюда принятие, где она ставит входящие. Да. Ну, ну как бы насчет ГОСТов в этой части я даже не могу ничего сказать, не, не изучал этот момент вообще. Может быть а там... дело в том, что у Рыжова это очень много, видео есть в канале Правовед. Вот. Очень много именно по печати. но там печати, гербовая печати, да, существует ГОСТ, а вот на остальное, на остальные печати, они как бы колеблется. Нет такого определенного ГОСТа. Вот я же про это говорю. На, на какой-то квадратик, там прямоугольничек, я думаю, сомневаюсь, что там должно быть. Там основные технические параметры какие? Чтобы было там написано, что за организация, место для э, исходящего, о, входящего номера и даты принятия. Ну, еще должна быть, возможно, э, либо сразу этот именной будет штампик, либо отдельно штампиком фамилии мышцы, либо от руки написать. Самое главное, чтобы при регистрации входящих документов основные э, Параметры были учтены, то есть это организация принявшая, должность и фио лица принявшего, дата принятия, возможно, время в разных ключах пишется, не пишется, и подпись человека принявшего. Все, вот, вот эти вот факторы должны быть отражены. Вот. Ну, большинство их не исполняет, просто там что-нибудь каракулю какую-нибудь ставят, там дата, время, видно. Но я в любом случае прошу, поставьте свою фамилию, иметь свою должность, чтобы было видно, кто принял. Ну, как правило, не отказывают. То есть без скандала, без ничего по-человечески прочь, они все это делают. Принесла, а это... Я потом принесла заявление о, о том, что меня даже не предупредили о суде. Во-первых, я не получила никакой повестки. Во-вторых, определение судьба мне не было выслано, хотя я как проживала, так и проживаю на этом адресе на который, как раз на который как раз у меня и не сделали судебное решение якобы что я не плачу за эти вот и потом по ЖКХ я тут еще у меня в Чувашии, ребята потом я опираюсь на опыт Златы носовой там вот но очень многих кто по ЖКХ у них опыты разные но как бы работающие опыты вот они и в ОБЭП отдают, и ОБ потом проводят. Там очень махинации, прямо их прямо видно на официальных сайтах, они когда же там пишут свои, как бы сказать, за прошлогодние года, что они делали, какую на и даже вот по этим параметрам ОБЭП уже когда отправляют в ОБЭП на них, они ими и ОБЭП уже начинают заниматься. Там отмывка денег вообще серьезная, в каждом ЖКХ идет. Так что. Да, там много скользких моментов. Да там они прямо, вот, понимаете, их видно прямо. Кстати, кстати, по ЖКХ-пакет тоже отдельно, получается, покупается, да? А, я не знаю, там по ЖКХ-пакета нету никакого. Я не Дело в том, что да, по, как, это пакеты по ЖКХ, это вот, у нас по Челябинской области вот они разрабатывали именно как э, по СССР, и есть варианты, я же тебе говорю, как вот подчувавшие ребята, они работают как бы не только по СССР, но они еще и этих сажают, глав этих же КХ через ОБЭП дополнительно. Да, ну, Володь, почему? ты рассказывал Эдуарду свою свою свои, э, ну, бегать не в течение двух недель или трех О, Ну, это долго будет. Смотри, получается, как, э, какая ситуация. 12 июля ко мне пришел судебный пристав, э, ссылаясь якобы на решение суда арестовывать имущество. Я его вежливо объяснил ему, что он нарушает закон, ну и, соответственно, не пустил его. Э, он обиделся, арестовал карту зарплатную я тут же написал как раз вот эпопея пошла по цианит, э, по приставам uh -huh. я написал uh -huh. бумажку эту отнес им э, к судебным приставам в россп отнес вот соответственно ответа я вообще никакого не получил а Даже прошло? Ну, с, Англии, с 13 с 13, с 13 июля июля июль август Юля. сентябрь октябрь финак. август сентябрь да почему август... дальше никто ничего не делает я вообще удивляюсь нет нет нет, людей. нет нет нет я написал заявление в ментовку о возбуждении уголовного дела обосновал на основании чего возбуждать уголовное дело написал Там не уголовное административное дело нет ну, а здесь... Эдуард, дело в другом. Он воспользовался старым судебным решением, на который Владимир уже платит. Ну, не, не так важно. Вот. После ну, того, как как я не Подожди, Володь. Володь да, подожди. Я не надо рассказать. Так подожди, Володь. Вот понимаете, Эдуард, дело в том, что вот по этому суде... судебному решению, по решению пристава, ну как оно там производство да вот это создано там как он называется господи я уже забываю. исполнительное его. производство Исполнительное производство пристал уже по нему он платит делает а он Дело... опять по старому судебному а, решению опять платит создает... он каким образом через знаете, зарплаты, зарплаты вычисляет у него и все документы есть и все есть и тем не менее он ходил бегал Два месяца. Ну, теперь, теперь арест... можно я продолжу? подожди арест на счетах был? Арест на счетах был? Ты сейчас в своих эмоциях тут еще два часа будешь все это рассказывать. Нет, арест... я 40. Арест, на... арест, на... арест на счетах был, и у него полностью, вот вы понимаете, он ничего не мог сделать. Он бегал в генпро... и в прокуратуру, в генпрокуратуру писал, и к этим к следственный комитет писал... В МВД писал. То есть, у него вот он как ненормально носился все это время. Одним, сло Одним словом, 13 числа я им сразу написал вот этот вот, первый раз. Потом 23-го, по-моему, второй раз я им написал. Ответа я так от них и не получил. В концовке и в августе я написал уже в управление ФССП. Вот. От управления ФССП я получил описку, что они разослали это все хозяйство в суд, там мировому судье, потом еще куда-то, ну, в общем в пять организаций, в суд, УВД, в Следственный комитет, еще куда-то и в Минздрав. Минздрав, я не знаю, зачем, почему, но ну, так и не получил я от них ответа до сих пор. Как раз месяц прошел вот, на днях. Вот. И потом Следственный комитет написал первый раз заявление. Они, ну, пошел узнавать, как там с моим заявлением. Они сказали, что мы переслали в, в отдел ментам, менты должны собрать материал по этому делу к ментам пришел собрали да говорит собрали отослали им туда в следственный комитет снова пришел вам прислали да говорит прислали но он недоработанный мы им отослали на доработку ну и в таком плане это все потерялось я им еще раз написал заявление вот. теперь они мне ну, пришел узнавать они мне сказали вот 30 дней еще не прошло ждите вот 30 дней пройдет вы получите ответ вот. А в результате, в результате меня вызывают судебные, при, судебные приставы э, взять меня объяснительную. Я говорю, хорошо, пришел, э, что за объяснительная? Вот. Следственный комитет нам прислал бумаги, мы собираем сейчас материал, и, по, чтобы отослать им. Вот. Я говорю, хорошо, давайте посмотрим. Она вот я говорит, накидала, проверьте. Я посмотрел, да, заявление, ну, объяснительное правильно написано. Ну все, говорит, подпишите, и я подпи подписываю. Говорю, давайте мне один экземпляр. Вот. Нет, говорит, мы не обязаны вам давать экземпляр. Своё же объяснение? Ну да. Я, я Почему не, не, не обязаны? Вы должны мне предоставить. В конце концов, там моя подпись стоит. Сейчас вы что-нибудь допишете или уберете, а подпись моя так и останется. Зачем? Ну так они мне и не дали. Выписку дали, что там... Ну, что в объяснительной написано. Ну, хорошо. И теперь в Следственный комитет я снова пришел. Мы ваш материал отправили им для принятия решения. То есть, получается, я написал в Следственный комитет, скажем, ну, допустим, на Машку, этот Пашка Машке отослал документ, прими решение, наказывать тебя или нет. Ну, типа такого получается. То есть... Они вообще бездействие проявили полное. Вот. Э, прокуратура, там вообще сказка. В прокуратуру написал заявление, э, прихожу к ним, говорю, вот так и так я писал заявление, хотелось бы узнать о результатах. Э, мы отправили запрос судебным приставам, они нам прислали ну, необходимые документы. Я говорю, вот давайте я вам покажу, какие документы у меня есть. Она хорошо, давайте. Я им показываю, вот смотрите, вот это так, да так. Вот это эдак, да эдак. Вот это так, да так. Где деньги? Вопрос. Где деньги? Она не, не смогла мне ответить. Я согласен, что судебный пристав нарушил? Согласна. Почему не возбуждаете уголовное дело? Вот подождем, пока бумаги их не придут. Хорошо. Приходят их бумаги, я получаю отписку. Э, в ходе проведенного расследования действия судебного пристава в пределах нормы. А в чем пределах нормы, я могу пояснить. Потому что при возбуждении исполнительного производства, вне зависимости от того, идет списание или нет, пристав имеет право и обязан производить исследования ну, внешней среды, скажем так, на предмет наличия счетов открытых и имеет право производить аресты, описывать имущество и имеет право производить аресты и что там еще? Ну, и все, в принципе. То есть, потом. Для... они этого... имеют право, подождите-ка, Володь, они имеют право на протяжении года не платить банкам деньги, которые списываются из за его зарплаты, не отдавать банкам. Ну, вот здесь должны, это их не уже иерархия, там, епархия, то есть, соответственно, обязаны они перечислять сразу после того, как проводка прошла, там, в течение недели, по-моему, должно переводиться. Вот. Вот. Так вот, вот э, не один банк, э, два банка, Сбербанк и русский стандарт, да, или русский? Как он русский там? стандарт. Русский стандарт подтверждает, что не платежи не приходили в судебных приставов. Заявление Петра... по этому факту было. За... Да, нет, по всем фактам. Заявление, по... заявление было только по факту того, что он ко мне пришел арестовывать имущество, не показал, на каком основании, не должным образом не представился, приперся с коллектором. Что он не имел права делать? Только вот на этом. То есть а доказательства он, есть э, этому? Что он приходил ко мне с коллектором? Да, да и с... не нет не пред... Только в ну, только только... моих слов. Ну тогда ничего, заявления не будет никакого. А арестовать карточку даже после года э, списаний он имеет право, потому что в постановлении о возбуждении исполнительного производства... Решения суда должны исполняться немедленно после вступления его в законную силу. Соответственно, пристав, возбуждая исполнительное производство и высылая постановление возбуждения исполнительного производства, указывает должнику, что у него есть 7 дней на погашение задолженности. Единоразово! Соответственно, если нет, возбуждается исполнительное производство, и они начинают отрабатывать схему и взыскивать столько, сколько могут по закону. А по закону они могут все взыскать. И задача его максимально быстро закончить исполнительное производство. Если сейчас идет, допустим, списание э, с каких-то там ежемесячных платежей, соответственно, это нормально. Но кроме этого, он имеет право и имущество арестовать, и карточки все арестовать, чтобы быстрее отдать долг должнику. Есть, согласен, известно. согласен, да. права, права действительно у него такие есть. Максимально быстро сделать это все хозяйство. Но у него есть также обязанности, где написано, что он должен проверить э, возможность э, должника существовать. То есть он э, описывает имущество э, только то, которое нужно, ну, может описать. И накладывает арест только на то, что он может. Э, минималку он должен оставить на прожиточный минимум и потом Но... у, них, у них даже в присяге написано не нарушать прав и свобод граждан не нарушать конституцию права и свободы граждан а он что в этой части минималку не оставил или арестовал? он, вообще, он вообще полностью арестовал я говорю братан ты меня оставил без средств существования а он мне он не ответил а мне говорит все равно меня это взбесило просто Значит, на, бы... на будущее, еще раз, на будущее немножко прерву, всегда все действия свои, которые происходят с должностными лицами, с чиновниками, с судами, с ментами, с кентами, нужно записывать на диктофон. То есть, если я захожу к судебным приставам-исполнителям, я включаю у себя на те... телефон, ставлю на остановный режим, сюда звонить ко мне нельзя. И хожу, пока до тех пор у меня включена диктофонная запись, пока я не просто оттуда не вышел, они а сел в маршрутку даже, потому что иногда бывает, что могут догнать там ну, еще. Вот я такое. совершил, вот я совершил ошибку. Я приходил, я к старшему судебному приставу приходил. Наш разговор записывал. Вот выйдя из кабинета, я выключил диктофон, а в коридоре я уже встретил его. Он, о, а я до вас говорит не могу дозвониться. Я говорю, братан, ты арестовал мою карту, ты оставил меня без всех. Существ... И без всяких братанов всегда нужно называть. Не-не-не, фамилиями... ну, я имею в виду диалог свой ставить таким образом, чтобы противная сторона по возможности называла сегодняшнюю дату. Вот, представлялась сама, так сказать, ой, извини, забыл, как имя, отчество твое, чтобы он представился. Потом про разговор, вот ну, он сегодня какое число там, он скажет, ну, 15 сентября, да, да-да-да, Вот такое-то, такое-то я писал, извините, извините, а где оно? То есть вот таким образом ставить, чтобы обратная сторона называла время, дату, представлялась, чтобы это было на диктофонной записи. Тогда это будет объективное доказательство, где нужно меньше экспер экспертизы там всякой проводить. Вот. Во, всех, и... во всех, статьях, во всех заявлениях, которые я писал в прокуратуру, в следственный комитет, я указывал 159 и 163 статьи Уголовного кодекса. Да, а, почему я на, ней... угодно, нет, нет, почему я на них нет? Почему я на них коснулся? Он озвучил сумму, но не показал документы. То есть, ну, однозначно это вымогательство, мошенничество. А во вторых, он почему пришел с коллекторами? Потому что тому банку, Сбербанку, в течение года не перечисляли средства, которые уходили у Владимира зарплаты, на счет судебных приставов. Но в банк они не поступали. И, и этот, как его Сбербанк, передал это коллекторам. Кстати, а коллекторы, коллекторы так и не предоставили а документы. Пришли, а коллекторы пришли с ним и стали вымогать деньги. Это как? Значит на, на будущее Если такая ситуация происходит Пришел пристав, допустим, с коллекторами Без понятых, без ничего Если есть собака в доме, вообще замечательно То есть запускаем их в квартиру Закрываем двери И вызываем полицию Для выяснения Их Всех этих моментов И уже, скажу, вы отсюда не выйдете То есть только через мой труп То есть вы пришли ко мне Вы сейчас Хотите с меня деньги вымогать? Все, мы сейчас вызовем полицию и разберемся, кто вы и что вы. Во-первых, документы от каждого, то, то, все, все, что он хочет. И в процессе всего этого можно сразу же и предъявлять к ним требования по тем фактам. То есть фиксация преступления должна быть. А не так, что мы их послали, потом пишем заявление во все инстанции. Заявление у нас не подкреплено никакими доказательствами. Все эти процедуры, которые проходят, то есть любое общение с любыми чиновниками. Ага, через глазок посмотрел, в форме кто-то стоит, ага видеозаписи или там диктофонную запись все включаешь подготовишь сейчас минуту там штаны надену и подойду а сам все это подготавливаешь и все это фиксируется чтобы потом можно было и самому не попасть как бы под раздачу все это зафиксировать и была бы возможность обоснованно писать заявление К каждому заявлению прикладывать dvd диск с этим с аудио видеозаписями Тогда шороху больше было. И второй момент. Вот я в начале разговора пытался сказать, э, написали мы заявление, требование кому-то что-то там предоставить или еще что-то произвести. Месяц прошел, ответа нету. Ну подождем еще там две недели на почтовые все эти движухи. Месяца две недели прошел, потому что после того, как не наступил ответ, у нас есть всего лишь три месяца на обжаловать действия бездействия должностных лиц, э, нарушивших закон об обращении граждан и привлекать всех. К этому моменту. Вот у вас сейчас есть очень хорошая команда. Вы между собой можете заключить договор о правовом сопровождении в тех-то, тех-то делах. Указать сумму договора, предположим, 30 тысяч. Расписаться, что один получил, другой передал. Все, есть договор. Соответственно, допустим, Владимир пишет заявление. Самостоятельно все делать, допустим, не привлекает никого. Но у него есть этот договор, подписан. Пишет договор, заявление в любой орган. Одну, вторую, третью организацию написал, прошу предоставить то-то, то-то, то-то, то Все, их им не предоставляет это все. Соответственно, он после этого обращается в суд, обжалует действие без действия бездействия, требует привлечь их к административной ответственности, там, на штраф до 10 тысяч на сегодняшний день увеличен. Второй пункт. Обязать их исполнить просительную часть заявления в кратчайшие сроки. И третий пункт компенсировать моральный материальный вред, причиненный бездействием данными должностными лицами, нарушивших закон обращения граждан. И подтвердить ну, моральную компенсацию, то, что типа нарушены права умалены мои там достоинства то есть, у палок, то есть государство разочаровано В связи с тем, что не обращается Плюют на граждан А материальная сторона это компенсация То есть я вот заплатил специалисту Который ведет мои дела Вот есть договор между нами В котором указана сумма Вот мы сейчас в процессе Договор действующий, чтобы его не отобрали Потому что нужно, чтобы он был с максимальным сроком И с максимальными объемами Там прав полномочий чтобы можно было там и в исполнительном производстве то есть прошу взыскать какую-то сумму то есть ну указать либо всю 30 суд может 30 не удовлетворит но по крайней мере хотя бы те же самые проезды просто для морального удовлетворения какая-то сумма там будет там тысяча две пять тысяч неважно что-то он с этой части выплатит по-любому поэтому как бы одно дело дадим им пинок под зад в этой части, то есть заставим шевелиться. Второе дело, еще какую-то финансовую выгоду получим с этого. Поэтому. Образцы где взять? Что? Образцы где взять вот этого Договор... договора? Так, так, так. Ну, я и сейчас, у меня есть. Закончим разговаривать, я найду его, скину вам. Между собой заключаете, и все, и вперед. То есть э, желательно там, ну, конечно, он будет... Э вы-то удаленно друг от друга получается ну неважно можно да там мы, мы, пере... мы перешлем это друг другу если что да. надо да это понятно что перешлете но вы-то в разных городах поэтому в этом договоре нужно будет указать э, дистанционность предоставления услуг то есть э, запрос какие-то организации то есть там подготовка запросов ходатай заявлений в том числе и через и дистанционно через сеть интернет то есть передавать все эти данные факт подтверждения допустим оплаты так-то так-то все вот такие моменты, то есть указать эти моменты, потому что под разные случаи все договора, они, я вам скину шаблон определенный, а там сами уже дополните, допустим, один из пунктов, то есть вы лично подписали все, а для э, дистанционной передачи укажите обязательно там пунктик какой-нибудь, потом, если что, когда напишите, скиньте мне на проверку, я про просмотрю его, если что, может, подправлю. Укажите свои координаты, допустим, что услуга может предоставляться и дистанционно, через скайп такой-то, почта такая-то, обоих ваши, чтобы переписка там, телефоны такие-то. Все, и чтобы можно было использовать интернет в этой части. И уже тогда можно будет по каждому не ответу, по каждому не ответу, то есть таким образом мы будем заставлять эту систему работать на нас. Представьте какой-то чиновник среднего звена, который знал всегда, что ему все как с гуся вода по барабану, написал, что хочет, никогда ответственности нет. Или не написал, вообще забил на это дело. А тут тут драхи его в суд, мало того, что э, судом накажут его на червонец. Организацию, то есть нужно там в просительной части не только его, мы будем привлекать к ответственности организацию, в которую мы обращались. И на будущее я рекомендовал бы вам не указывать э, фамилии имя и отчество должностного лица, к кому мы обращаемся. Мы обращаемся в юридическую организацию соответственно, за решением наших вопросов. Кто будет решать эту задачу? Нас абсолютно не интересует. Но по факту, потом, когда мы получаем ответ... Потому что, может, мы пишем одному, отвечать нам будет совершенно другое. Мы будем привлекать к ответственности и саму юридическую организацию, штраф на нее будет гораздо больше наверняка, и то должностное лицо, которое поставило подпись под э, этой, э, нашим ответом. Если там, допустим, два человека участвуют, допустим, будет написан какой-то исполнитель, а э, по факту будет э, от начальника, допустим. Ну, неважно. То есть вот эти моменты все нужно учитывать. И можно будет просто только на неответах устроить себе заработок, стабильный более-менее доход. То есть каждый день писать заявление, ага, смотришь, проштрафились, а бах, через полтора месяца обратился сразу в суд, никаких там жалоб на них вышестоящих, сразу в суд, и все. То есть само заявление пишем, там исковое заявление будет коротенько, но сразу хочу обратить внимание, что это будет... По кассу судебное дело, кодекс, об, кодекс судо, административного судопроизводства. Не по делам административных правонарушений, а административного судопроизводства. ГПК, Гражданский процессуальный кодекс разбили на два. Один из них остался ГПК, другой стал Кас. Кодекс административного судопроизводства в административном судопроизводстве рассматриваются дела, когда мы, допустим, обращаемся с исками или жалобами на полицейских, на прокурорских, на приставов там, и еще на других на чиновников муниципалитета или на сам муниципалитет. То есть, когда мы с, в кавычках с государственными органами судимся. Это происходит по кассу. Поэтому представителями в таких процессах могут только лица с высшим юридическим образованием, то есть, если мы кого-то представителям хотим туда подтянуть, обязательно они должны предоставлять диплом, подтверждающий их квалификацию, по-другому никак, это в кассе прописано, либо лично сами, без никого. А дела такие проходят с обязательным введением аудиозаписи судебного заседания, аудиозапись должна быть в материалах дела, то есть, там ужесточили такие моменты, чтобы не было возможности всем этим чиновникам манипуляции с судами со всеми делать, ну, не знаю, насколько это объективно, насколько это помогает людям, но тем не менее, надо как бы пользоваться этими моментами, потому что мы можем написать заявление и прийти самим, без всяких представителей, и сказать «Да, вот я обращался, прошу их» казнить по полной программе, взыскать то-то, то-то, то-то и уже методом проб и ошибок пробивать вот эту тему. Когда-то, может, откажут, посмотреть на мотив, что откажут. В следующем случае мы учтем эти ошибки и будем двигаться лучше, дальше, больше и таким образом повышать свою квалификацию правовую. Вот как-то так. Ну, сколько стоит, вот допустим, так вот на чиновников подать в суд? Какая госпошлина? Никакой. Вообще никакой. Насколько я знаю, там, ну как, ты защищаешь свои права? Твои права нарушены конституционные. А мы по налоговому кодексу смотрим, не помню, 333, я по-моему, статья врать не буду. Вот, там написано, А у тебя что... есть вот такое заявление, ну какая-нибудь? Нет, я просто никогда не доходил. Я стараюсь минимизировать потери свои, чтобы не отвлекаться на такие вещи и достигать результаты с, ну, с первого захода. Вот. есть конечно несколько у меня моментов таких что тоже забивают на все эти моменты У меня просто разорваться не могу вот люди со всей стороны звонят всех надо что-то консультировать кому-то документ кому-то еще что-то время уделить И еще эдуард такой маленький вопрос ты, ты упоминал статью об обращении граждан ну которую они нарушают это какая статья а в заявлениях, я сейчас, 10, по-моему, статья там, 10, по-моему, 10 статья. ГПК, да? Нет, в законе об обращении граждан 10 статья. А ФЗ, того, да? ФЗ. Которая, да, обязывает их предоставлять ответы в установленные сроки. Вот. Нужно просто посмотреть. Ну, в большинстве заявлений, которые мы пишем в налоговую, там еще куда-то с требованием предоставить информацию, эти документы есть. Вот сейчас я гляну. Сейчас я гляну. Так, вот у меня запрос насчет в ФНС. Посмотрим. А, запросы. Здесь есть для справки согласия. Неправомерная. Да. Ну, вот здесь есть 539, 140, 136, УК, нарушение прав, статья 8, закон о защите прав потребителей, современное предоставление информации, заведомо ложной информации. Сейчас еще посмотрю. Вот Просто я в некоторых заявлениях указывал э, дату ответа 10 дней, э, основываясь на статью 2.10, по-моему. Если мне память не изменяет. 2.10. 2.10. Я сейчас не готов по статьям пробегаться. Но здесь есть, да, определенные ссылочки на Вот статья 8 закона о защите прав потребителя. Но нужно еще посмотреть в законодательстве о вращении каждого. Ну, в YouTube сейчас вот просто, допустим, забить, если вот сейчас я открыл YouTube, и забить, допустим, ответственность. Ответственность. Так. за нарушение закона об обращении граждан что получается так 539 нарушение порядка рассмотрения обращения граждан вот смотрим это получается у нас консультант Сразу выходим, статья 5.59. Нарушение установленного законодательства порядка рассмотрения граждан. Величает наложение административного штрафа в размере от 5 до 10 тысяч рублей. Вот, пожалуйста. А вот слово порядка выделено здесь сразу. То есть нарушение установленного порядка. То есть мы на порядок нажимаем и смотрим. Получается, федеральный закон рассмотрения решения граждан. Последняя редакция и пошла вот эта весь закон. Вот сейчас я скину ссылочку на конкретную вот эту статью, что нашел. А в ней все вот эти моменты есть. Ставить. Эдуард, смотрите, если мы подготовим соответствующие бумаги, вы проверить сможете, да? Да, это самый лучший вариант, когда кто-то готовит. Потому что самостоятельно, когда начинаешь с нуля создавать что-то, текущие задачи, они просто уходят на второй план. А когда человек уже сделал хотя бы скелет какой-то, пусть даже процентов на 90 неправильно, там шапка, еще что-то есть, уже легче. То есть как бы ты подключаешься вот к этому эгрегору, который человек уже создал на этот документ, и начинаешь его дальше развивать. Намного облегчает работу. Но нам сейчас надо где-то образец взять вот этого вот, э, договора между мной и я Сашей. Я сказал, что я скину сейчас, закончим mm -hmm. разговор. Все, все, все. Давай, что, вот сделаем документик с тобой пока. Да, да, да. Сейчас личку пойдем, документик скинем. Mm -hmm. Или здесь давай останемся. Эдуард, ну, все, я тогда откланяюсь. Ага, давай. Так, Благодарим. Спасибо. Благодарим. Благодарим. Благодарим. Вот. Так, а как мне отсюда выйти? О, вышел отменить. Папа, папа. Сейчас, малышка.